Котятки, видите, что с выходом происходит. Мясо номер два пошло. Он его в воздухе поймал. Вы это видели. Дорогие наши мальчики, поздравляем вас с Защитника Отечества! И, как говорится, здоровьем! Все органы и денег во все карманы. И помните, что вы будущее нашего мира. В общем, всего вам хорошего! Смотрите в хламе, набухайтесь! Итак, а мы начинаем! Хаюшки и котятушки, и с вами снова Неллиал! И совсем недавно вышло обновление, которого я ждала больше всего! И это наш маленький дружок! Этот адский зверь обитает в темных коридорах! Подкупите его с мясом, или вы сами станете едой! Я еще с ним не играла! И, блин, мне пришлось завести будильник, чтобы встать пораньше. Так, играть. Тин, тын, тын, тын. Так, собирайте сырое мясо. О, мы, погодите, вместо мешочков будем сырое мясо собирать? Что? О, а, нет, мы собираем мешки. Допустим, где еще у нас тут мясо есть? Мясо. Давай, мясо! А как он видит? Ого! Где он? Вот он! Япона матерь! Я подумала, он заходит в эти комнаты! Вы ч, серьезно? Охренеть! Я уж было поверила, что он заходит в комнаты. Видимо, слишком толстая моделька. Он на моем этаже. Угу. Вот оно как происходит все. А если я пройду сквозь... Я не могу сквозь него проходить. На. И причем никак... Он довольно быстрый. В смысле? Так, <life> я пока что включила уровень новичок, чтобы он просто бегал помедленнее. Ну вы гляньте, мы прошли дружка и нам написали список изменений. Ладно, допустим. Так, бонусные монеты для активных игроков. О, а, вот это что за фигня у меня там снизу. Режим двойная неприятность. Интересно, а будет тройная неприятность? Пригнете, ты когда крыса летит, ты в нее кидаешь кусок мяса. Лекарства. Крыса, почему я не могу крысу поднять? Почему дружок не кушает крысу? Ой, мясо. Мясо, мясо, мясо, мясо, мясо, Отрубленные ноги, руки, остреленные головы, хвосты. Господи, почему я это вспомнила? Отрубленные ноги, руки, отстреленные головы, хвосты. И это место стало светлым. А раньше оно было как у негра, попка темная. Ага. Кстати, заметьте, этот собакин слишком быстрый. Ага. Ему было все равно, что я ему кидаю. Ну ладно. Я иду спокойно вниз. Мне там за окном что-то грохнулось. Хрена себе. Место. Глазенок. Еще один глазенок. Стоп, мне показалось, я там где-то увидела красное лекарство. Это значит? Это значит, что я получаю бессмертие. Новое достижение, конечно, новое, конечно, конечно. Игра, пожалуйста, не надо, лялякость. Что ж, давайте походим. Смотрите. Такой медленный. А если я его мясом покормлю? Он даже мясо не видит. Не, ну вы прикиньте, он мясо не видит. Дружок. Он съел мясо. А -а -а -а -а -а. Его покормила. Держи мясо. У меня осталось мало времени, поэтому пока-пока, дружочек. Пока-пока, мой маленький сладенький пупсик. Здесь мой крокозябрик. Ч это было? Вы это видели? Котятки, видите, что с выходом происходит? Янтонорма! Поэтому я вас умоляю, не говорите, что там выход исчезает, что все неправильно и так далее. Ладненько. Давайте еще побегаем его покормим. Угу. дружок. На, на, на, на, на. Сы, меня вообще не видишь что ли? Так, рискованно глазик. Он ходит даже под этой хренью. А теперь пять, четыре. Три, два, один. Мне тут нету. Я ему, значит, мясо кидаю. Кидаю мясо. А ему пофиг. И что, блин, какой заноза? Восемь минут на самом легком режиме. Но мне захотелось его погладить личной жизнью. Ой, Это не и отца. не говори. Это новый тренд. Угу, угу, угу, конечно. Он нас увидит? Он не просто нас увидел, он еще и нас убил. Интересно, а что будет с лестницей? Ведь помните, иногда монстры баговали, когда мы остановились тут. Хотя да, Паулина исправила все баги, поэтому... Ай... А вот он. Бежит. <свят> Вы это видели? <свят> что? Попробовать снова? В этом монстре примечательно также то, что он ускоряется, когда нас видит, поэтому на кошмаре от него будет убежать, но крайне трудно. Поэтому без мяса мы не пройдем. ву игра. Мясо первое пошло. Менсо номер два пошло. Он его в воздухе поймал. А теперь меня лови. А, окей. Okay. Как он прыгает, однако, высоко, он даже по лесенке не добежал. Кстати, меня радует то, что начали часы снова ходить. А еще меня радует то, что я нашла ключик. -по -по -по -по. А, кстати, котятки, я не собираю мешочки, да, я их вижу и так далее, но, блин. Мне сейчас самое главное посмотреть, что вообще изменилось. Ну, петелька, главное, осталась. Петелинка! Ну что ж, допустим, не собрать джекпот, это же преступление будет уже. Поэтому давайте посмотрим на его реакцию, если мы скроемся здесь. И вообще, блин, что он такой, зараза? Я ему, значит, мясо кидаю. А он его не кушает. А когда меня видит, то все, аппетит разыгрался. Ну, но воистину, получается, подтверждается моя теория стих видео. Я еще та горячая штучка. Ага! Дружок, стой! Мы его почти заманили, вы это видели? Дружок! Ну, хоть кусочки мяса находятся на одном и том же месте. Только вот глазки пропали. Оба. Подхожу к часикам. Смотрю на время и оставляю компьютер. Итак, котятки, мы подождали с вами некоторое время, но не действует. Кажется, подобное действует только в старой версии. То есть до обновления с больницы, там с Чарли и такое. Хотя можно будет попробовать и в этой версии что-нибудь сделать с Крейси. Барбоскин, иди сюда. На. Япона, матерь. Шарик? Нет, ты же не Шарик. Кто ты? Я за столько часов забыла его имя. Шустрик. Ше, как его зовут? Дружок. Чё я, блин, Ше, Ше. Шустрик, блин, какой-то. Помните старые баги? Я, конечно, понимаю, что это мне сейчас тут не спасет уже, но можно попробовать. Вот он, видели? Вот он, смотрите. Он слопал все вкусняшки одновременно. В смысле? Этот звук, господи, вы это слышали, да? Ор. Хупля. себе. What the fuck? Ох, как он бегает. Молодец, шустренький мальчик. Пипец, он бегает, да? Вы видели? Стукнулся от меня и побежал обратно. Я сейчас видел. Охренеть. 125 мешков отдали так мало. А, во, 62. Упорный. Опа. Ну что ж, в принципе нормально. Главное меню. Ну что ж, котятушки, вот мы увидели нашего маленького, миленького, рычащего дружка. И Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, котятки. Если вы хотите, мы можем поиграть потом с ним еще, главное, напишите об этом в комментарии. И как вы уже, наверное, поняли, я постоянно узнаю об этих обновлениях, поэтому не стоит мне об этом писать, котятки. А если и хотите, то лучше напишите в отдельном обсуждении в группе ВКонтакте. Ну что же, на этом все. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал и на канал Zrex Pro. И всем пока, котятки!